Так, что же придумать? Нуру, ты думать умеешь? Надеюсь, умеешь. Так, мой прекрасный сколок, да. Призови мне кота. Вот. Кот хорошим, не Вот. Кот. Так, мне нужно сначала что сделать. Вот, вот так, вот... Вс ⁇ мячиком дотронулись до талисмана. Вот держи. Это тебе талисман. А еще помимо этого талисмана... Я тебе, по я поищу, я, по я, щед я щедрый человек. Так, олицетворяю всем. Ждем возвращения нового идеального будущего монарха. Возвращайся, монарх. У меня еще есть талисман собаки, талисман петуха, талисман сынкатных. Можно сразу ну, видеть, ну мой сын, ну мой сын. Так, вот на этих кнопочках нажимай, вот на этих, вот кроме этой серединки нажимай. Так, надеюсь, скоро пойдем, давай сейчас пойдем воды пообьем, а потом пойдем нападать. Так. Встал уже. Так, Тут пора нападать. Идем на э, башню. Так, идем на банк. О, а -а -а. мои уже вещи привезли, да? Да, привезли. Да, я видел везу... банк, барк, Флак, барк, нуру. Нурутрикслонг, спияньте. Надо на патруле <свеч> идти. <свеч> Нурутрикслонг, <свеч> спияньте. <свеч> Чикин, давай! Нуру, спияньте. Ух, по часовой. Уэй, спа. Люх. По часовой. Так, здравствуй. Привет, Физи. Как это я? Кумпелька. Быть грубым. Быть грубым. Быть так... Быть грубым. Быть грубым. Быть грубым. Быть грубым. Быть грубым. Быть грубым. Быть грубым. Быть грубым. Защита, от... она не видна от бомжам не видно. Бомжа. Котарщик. пока он С... не он... щит меня не хватит. Бомжа, Славочки ты видел? Ты себя видел, бомж Славочки? Мяу. Вообще, Мяу. Слава, но, но, но, три, А чё, да, Сила, Сто... Сила, давай, давай. Ой, ой, ой, какой ты страшный, какой ты могущественный. Или пока что другой Силы. На по башке. А моя то, а его. Да, а, все, он реализован. Парализован, ну, ну, да. Шлюх. Ай. Да, да, ну, а? но это а этого бражника. Я его обездвижу, он двигается. Я это не не тупая я я Где, он? Где он? Он, надо, он исчез. Ну молодец. На этом все парализован. Зачем пар... я парализован? Иди сюда ко мне. Хочу поговорить а, с Не Я пчела. Ты что тупая? Я говорю парализован, значит, парализован. А чем Теперь... я парализован? Теперь мы вместе будем тут сидеть. Парализован парализованным Можешь... Парализуй браник он сзади. Пчела. Каким я жалом я ты пойду, его пойду, ударил? Пойду. Вода течет, мне нужно воды попить. Иди дома с-под крана попей, саму умный, по -по что ли. Я сейчас пойду попью. Но попью воды, я потом всем попью по воды. По все, иди пей напомню. воду. А мы нет. Так ты, ты по... почему ты Бражника не обездвижил? Вон он бежит. Я его обездвижил, он двигался. Странно, если праздник, мне нужно воды попить. Нет Дай воды попить. Я нет воды, все. Иди пей дома. Домой иди пей. Нет, срочно, да я даже не, не, не срочно. срочно. Все, идет. Все, пошел вон отсюда. Пей. пей дома. Нет, воды, все. Пей воду, Нет. Воду. Я не хочу воду пить. Все. Пусть он пьет воду. Пропусти мимо воды. Заставим тебя летать. Пей воду. Погуби брашни. По по Или кто ты там клекер какой-то, крекер. Клейкер, какой Кливер, получай погуби. Его помощник! <свят> а? по губе дали, Бедный клевер! По губе. А? Так. Дали супер клевер. шанс! И РК. что выпало из Я знаю, куда мне надо сходить. -ну трикс. это будет... О, из У него мира. Так, на одному по, тупому человеку созда э, тупому созданию желтому костюме отправил сообщение. Надеюсь, напишите. А, воу, воу, больно. Мне нужно это Билет, по моему Из граната Получай по губе клевер. Губе клевер и получается по губе. Так, стой, Клевер, получишь еще раз по губе. По губе. Клевер теперь не боится. По губе, по губе получишь. По вот мне Бражник написал, вот, Бражник, я с тобой такого же мнения. Вот ровно же такого же. А где твой этот, по помощник? Кот-Бражник. А? Который... А? Неудачник. Может, ты его в панцирь, как думаешь? Бражник, это тот самый котображник, он опасен. Стойте. Чем он опасен? он шутка. парализована. ты понимаешь? что когда я тебе бью Венома, ты пар Тупая. Я, матрица. Понимаешь, смысл жизни? Я не могу повторить, пожалуйста, твою Я сказала, когда вода потекёт, я вам всем душеньки поломаю. Ой, щас. Он... мы уже Изман, пойти рай. ему по голове надать. Он стоит венами Это опасно Я твой основной план. Короче, а паучья ты крота Так, ты один тупой Мне нужно тебя размножить и использовать силу Скрыть у юсфейк силу мыши Теперь посмотрим, как вы с нами вдвоем Справляетесь А Посмотрите, как, когда их у нас много будет Идите после дома Адриана я супергерой возле Адриана. У меня тоже есть план. Вам он не понравится. Это откуда их? Полетела. С других измерений. Прощайся. Любитель измерений, сейчас я тебе покажу измерения. есть одно измерение под названием а? полет. Нифига их там. Я их заставлю всех летать. Так, кот, я тебе отправил по почте. Это котображник? Я тоже оригинал. скоро позвоночник сломаю, если она еще раз детрансформируется. Их слишком вот, слишком на армии бражников. Я Сейчас, Шупу, Я справился с ними, а. еще есть время. Ой, Ой и почему при... их так много? Адриан, он мне обещал хвостик хвостик подарить один волшебный. Мне mm нужен -hmm. мой хвостик. Мой прекрасный хвостик. Положить в панцирь. Ой, очень Или очень если поняли, активирует способность, то И, она зафиктирует ну, всех но... к их тут. Я могу их задержать не намного. Пу пусть они глядятся сидят. Графас, давай быстрее и зафиксируй вот. вот, да, должны... Их еще очень много в воде. Тут... Да. да, они вылазили Мы из будем... моего счета. Давайте, Давайте. Они... Давайте. нападайте на них. Мы твоих бразников уже провели. Серьезнее. Становился по шансу. это потребовалось много времени. Надеюсь, они еще там живы. Руки. Разделяйтесь. Может, ты а их... поведайте. Мистер Бак, пернатый хвостик, может быть найду. На козел был. Где эти все бражники? Мне надо, чтобы они у меня были. Не все в злодей остался яд. На. Так, сейчас я Парализован. Ну, п -п -п -п. Пошел, пошел, пошел, пошел. Мистер Бак. Да. Тут был парализованный злодей, но уходит. Можно вот спросить, а, а что вы там, что за супергерой бесполезный? Там вот за домом столько, столько злодеев, а вы даже пойдёте... парализуй-ка его. На. Опа. Он бежит. <звук> Найди, Дрянно, скажи ему, что я жду <звук> его. Не приду, как <пойду> бы бабочек увидеть. <звук> Кролик, помогай. <звук> Чудесный мистер Баг. <мес> <мес> е, давай. Баба жук, я жду своего, свои, свой хвостик. А, да. Я вижу их еще много. <мес> <мес> <мес> <мес> Боже, как Супер шанс. Я их половину убил, ура. <мес> я их на видео. Фух, я всех этих победил. Вы победили? Да. Давайте еще да, по с город. Хорошо, я пошлю? Я перезвоню. Силы. Город. А вот привет. еще один. А один, я бы тоже не помешал. Я сейчас справлюсь с ним, он тут слабенький. Я устала уже. Полегче, да, обращайся. Ой, привет. Давайте обсудим план борьбы с клейбером. А люди? Люди. Что? люди. Что? А их тут Что? совсем немного. Еще, еще прилетело. Где где беги, беги я к Я вижу его. Давай я их всех в панцирь могу забегать. Пусть они там в панцирь убегают. Котик убегает. Как да. они вернулись сюда. Видимо, Стойте, вы... стойте дайте я сделаю все. Я буду Шо? Да уж. Да. убирай. Сос, сос. сос. Что с этими Откуда их? их столько? Где они еще? Тут мой панцирь не поможет. Я не знаю, и, вот, и вот как сейчас, вот и люди еще, еще тут паркируют. Да, mm. а я опять тут. Помогите Я, я... опять... Погоди. Где да. я не могу. Ты куда? Знаете? Может, раз у тебя все эти магнитятся, то мы их тут найдем. Как раз откуда они появляются. Ну ладно. Кстати, тут нары появляются. Да, Может? они преследуют тебя. Не могут а? они ты, ты не из нары появляться. Паник -за закрыл по на все -за... порталы. Получай. Вот из меня такая разгрязка. Я туда и не улыбну капочки. Ой, ты... Ладно, допустим. Так, где ты... откуда они появляются только? Хватит их отправлять в космос. Я тебя убью. Да, они меня уже достали. <связать> Может, это закрыть эту как Ты предлагаешь, как мы их будем бить? Когда мы летим? Я, ну, я не знаю, как вы, но я вот пойду Куда домой. ты его отправляешь? Кто его потом искать будет? Он сам придет. <связать> А у меня есть идея. О, точно! Есть идея, как их закрыть. Но они как лопы размножаются. Есть идея, но для этого они павлинчик. Но вот павлинчика нету, если был э, павлинчик, то тогда... Бы ты это... знаешь про силы. Ты что, тоже супергерой? Если бы я был супер, сейчас бы я стоял в костюме супергероя. Я не вижу, что я супергерой Просто... Чудесный мистер Бак. Я тоже надеюсь. Где Павлин? Короче, Павлина нет, я Павлин мог бы закрыть, потому что, мне кажется, скоро еще этот придет. Что ты за мной идешь? Не иди за мной. Вообще, жука. Жук. Сам козел. Сам козел. Я дам. А я тебе губу ссосу. Так Мне сказали тебе передать, а потом вернуть это. Так, есть идея. Ну, идеи нет. А так, сейчас же... Его зовут Русы. Я знаю. Русу это вами. В вами пишется Шитозумия. Буквами всегда. Дусу, дус. Правильно, правильно. Так, сила у него, конечно же, это создавать сентимутр. В том, есть и скрытные силы. Но также ты должен сказать... Взять талисман в руку и сказать слова. Ты должен сказать слова. Дус, Дусу, расправь перья. После этого на тебе надевай... Надевается костюм. После этого я даю тебе талисманы, и пойдешь ты нафиг, на. Слушай, бывает, когда долго получать порт, на наведу на тебя однажды. Ну, Тун, мистер Амперия. Ты неправильно сказал, честно. Ну, работу произнести. мне пора. Так, ладненько, до свидания. Ой, я бусилится. Ладно. Ой, привет! Так, проверю свою силу на просто... Ой, здравствуйте! А вы кто? Вот и новый герой. Куда он сейчас? Где трансфор? Кто это было? Кто это было? Пойду. Где новый герой? Кто так, пароль. парень. С так, Мой прекрасный амок, оживи мое творение. Я. Ты зачем оживил? Зила. Ой, мне надо идти, у меня срочное дело. Я павлинчик, теперь ты подчиняешься. Ты дебил? Ой, ой, ой, создавайте боже. всяких дураков тут, потом по ой, ой, Баба ой, ой, Куда Зила? На, ой, ой, ой, Я сейчас не, от... не отгоню, а мог. Я все, а, красивые, это мой гудузила. О, боже, спасибо. всем жизни, вот Короче, ладно, я тоже спать. Так, злодея не было, это был мой